Вон, видишь все здесь а? он здесь то вот этот то надо убрать на бордюр -то, бордюр то этот Думаю, снег чистится у нас дежурство началось Ну куда какие там качели вы с ума сошли андрей ты что ли очистил здесь а, давай, давай, давай, а вчера наверно очистил хочу у нас же ведь пластмассовый есть она лучше, да? Это лучше. Ну, ну да, так-то. нас дело под... Там дежурная швабра еще стоит, что ли? А? Дежурная швабра там стоит. А? <свеч> <свеч> еще и половик постелил. А? Вот бегайте здесь. Я же воздух а, что... а? Я Азан Баты Ты куда собралась? Зайдешь? Санки нету там Где? Даринка же сидит Где санки? Вот Генара сидит Где? На Она... Санти стеновой У вас на балконе Их не Но... будем вытаскивать Дима торопится у нас на гулянке. Папа, и На, домой. варежки мои. Мам, посетите, нет, и домой. Шапку Давай. не одевает. Мама, посетите, нету, и, пойдем, и пойдем домой. Да, ладно. Да, да беги, куда Слышь. хочешь. Я сейчас вы буду здесь. Андрей, здесь подмел Я говорю, продует, кашляет и так. Ну, горло болит. Руки замерзли, вот. молодец, сынок. Иди, чай, попей горячий. Не надо вытаскивать, бегайте ногами. Нет, вон малыша, вон место Динарки посади туда, положи. Вон Динарки на коленке посади. Куда Дарина? Даринка кряхтит, но поднялась. Снег-то зачем таскаете за собой? А? Хочу, научу, Что Динара делает, то Дарина делает. Повторюха. Да, да, мельчала, сейчас... Повторюха. Дар... Дар... Ну-ка, ну-ка, в ротик нельзя. Дарь. Дай ей, дай, дай. Ну зачем? Зачем кидаешь-то у неё? Баб, сетечка такая у <смес> Красиво, Давай. интересное. Ну, я, я вот сетки все сетечками, а теперь тут тетя руку что у меня с Ой, байдах. Да. Сетечка. Дай, твоя кушай. Мы снег-то сюда не кидать, ему зачистили все. Ау. Мама! Туда не надо, не лезь. Амина. <с dois> mm. Это не рыба, это мясо. А, что домой пойдем, девочки? Домой пойдем? Ну вы гуляйте, Даринку я возьму спать будет она, наверное. А что нет? Привет, есть. Давай пустим. Почему не пустим? Она снег начала есть. Ну, мам! Нет! Меня пустим. Сейчас двери откроют сзади и вылетите оттуда. А? Да. И вытянут нас с этого дома? Нет. <связь> Тебя кто выгонит здесь? А куда уезжаю? А? Не кутарите. Ладно. Ладно. Не мама. А <смех> <Повторюха>. <смех> Дарина Ну вставай, Чука, вавка, Все, ложишься, аха Вставай Сина! Сина! Сина! Сина! Куда, куда, куда Я тебя оттуда потом как достану Просто. Папа там кричит за шторкой Слышите? Вот а это. это наш. А? Я больно домой хочу, а они не хотят. Мама, не пущу я. Уйдите Мама, оттуда. Ну куда лезешь-то? Куда? Куда